Таксономия Блума – это набор инструментов, которые могут использовать учителя или ученики для классификации и организации целей обучения. Самая известная версия его теории основана на мышлении. В ней говорится о том, что обучение нужно разбить на 6 этапов, от простого к сложному. Первый – запоминание, второй – понимание, третий – применение, четвертый – анализ, пятый – оценка и шестой – создание. На первом этапе мы стараемся запомнить. Нашей задачей является заучивание фактов без особого понимания. Например, если мы хотим узнать про лимоны, нам надо запомнить название, форму, цвет, размер и то, что они кислые. Как только мы запомним эти бесполезно важные факты, можем перейти ко второму этапу. На втором этапе мы учимся понимать. Мы стараемся расшифровать информацию и узнаем, что желтый лимон – это спелый лимон, и его можно есть. Но если его надкусить, то мы понимаем, что он очень кислый. Мы также понимаем, что лимоны любят солнце, и они содержат много витамина С, а он является натуральным антиоксидантом, который помогает нам быть здоровыми. Теперь мы хорошо изучили лимон и можем начать с ним работать. На третьем этапе мы применяем наши знания на практике. Мы поняли, что несмотря на то, что лимон кислый – это хороший источник витамина С. И чтобы получить пользу от этих знаний, мы можем добавить лимон в горячую воду с медом и дать ее нашей простывшей сестре, которая нуждается в лечении. На четвертом этапе мы учимся анализировать. Для этого нужно изучить информацию, разбить ее на части и понять, как они связаны между собой и в конечном итоге подтвердить свои утверждения. Мы изучаем мякоть лимона, его кожуру, уровень витаминов и делаем вывод, что съедобная часть находится внутри, а кожура на вкус горькая и содержит токсичные пестициды. Поэтому ее есть не следует. Теперь мы можем дать свою оценку. Мы анализируем, критикуем и сравниваем. Чтобы оценить лимон как хороший источник витаминов, Сравним его с апельсинами и пищевыми добавками. Нам важны следующие критерии – уровень витаминов, доступность, вкус и количество отходов от упаковки. Если мы оцениваем свои доводы критично и объективно, то понимаем сильные стороны и лимона, и других продуктов. После того, как мы выучили, поняли, применили, проанализировали и оценили, можно приступить к созданию. Поскольку мы теперь хорошо разбираемся в лимонах по сравнению с другими продуктами, мы можем разработать план для создания своего натурального лимонада. Теперь нам будет легко придумать уютный дизайн магазина. Его название и запоминающийся слоган – «Натуральный, здоровый, вкусный». Таксономия Блума первый раз была представлена в 1946 году американским психологом Бенджамином Блумом. Пересмотренная версия 2001 года, про которую мы вам рассказали, служит основой для многих философий обучения, в особенности для тех, которые направлены на приобретение конкретных навыков. Каждый уровень имеет четкую цель, которую можно проверить. Критики таксономии часто сомневаются в существовании последовательной иерархической связи между каждым уровнем. А что думаешь ты? Поделись своими мыслями в комментариях. Миллионы учеников со всего мира используют наши видео для обучения. Тысячи учителей проигрывают их в классах. Волонтеры на ютубе перевели их более чем на 25 языков. Наша цель – популяризировать обучение на практике. Если у тебя есть желание преподавать, ты хорошо излагаешь мысли и хочешь помочь нам создать выдающийся контент, свяжись с нами. А чтобы поддержать наш канал, заходи на patreoncom patreon.com.sprauts